сегодняшней повестке дня опять более 50 вопросов. Вы понимаете, что в таких случаях как-то ваше внимание привлечь по всем вопросам не получается. У нас есть мнение отличное от авторов законопроектов по одному из законопроектов по законодательству о таможенной сфере и о природных биосферных заповедниках. Я начну с того, что я говорил Примерно месяц назад по поводу ситуации на, одном из таких, на одной из таких природных территорий нашей, это Байкал. Вы, наверное, знаете, что в этом году должно было быть заседание у нас в России по поводу значит, ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО в прошлом году, в июле месяце, в Китайской Народной Республике приняло решение, что Байкал и еще одну природную территорию отнести из того списка природного наследия, которое курируется со стороны ЮНЕСКО, в тот список, где объекты находятся под угрозой. Это уже не просто нейтральное заявление, это о том, что мы здесь на территории Российской Федерации не выполняем тех обязательств перед ЮНЕСКО, которые значит, мы давали в течение последних лет. Ну, даже сейчас и не в международных организациях. понимаем, что в международных организациях сегодня есть и противоположное давление по поводу России. И я бы хотел сказать о том, что на самом деле происходит. А на самом деле происходит то, что уже не первая государственная программа по поводу озера Байкал проходит, и они все сорваны. Сорваны и сроки, которые записаны в поручении президента, так называемого 18-18. А на прошлой неделе я с удивлением услышал от правительства Российской Федерации, что сроки переносятся еще на... 23 2024 год в связи с тем, что нам объявлены санкции. Да дело в том, что никаких технологий, никакого оборудования со стороны правительства, со стороны подрядчиков и не предъявлялось. Дело в том, что не существует технология, которая бы прошла экспертное сообщество, прошла бы необходимые парламентские, депутатские и общественные слушания, учитывая, что это природное наследие, и то, что это не просто входит в территорию природного наследия, а центральная экологическая зона. Но теперь, как оказалось, что существовал какой-то проект, которому помешали экономические санкции со стороны Запада. Вы сами определите, что это такое, но мне кажется, что это одна из уловок со стороны правительства Российской Федерации для того, чтобы взять и под эти общие санкции не выполнять все эти поручения, которые сделанные на уровне правительства, на уровне президента. И сами же мы в свое время писали в ЮНЕСКО «Включите наши объекты в список природного наследия». Мне кажется, поведение сегодняшнего того блока правительства, которое занимается природными ресурсами, не вполне адекватно. И мы, наверное, в Государственной Думе, этот вопрос, по крайней мере, я его буду ставить, для того, чтобы рассмотрели, насколько это правильное заявление, насколько мы свои внутренние решения значит, можем, так сказать, отменять в связи с этими санкциями. Я провел беседу со всеми представителями Науки, которые там занимались, они меня все э, в голос э, уверяют, что никаких э, значит, э, э, технологических импортных технологий и оборудования в эти проекты не включались. Ну, а теперь, оказывается, они нам мешают. Сегодняшняя повестка дня насыщенная, но, к сожалению, мы констатируем о том, что э, первостепенные вопросы этой повестки не решаются. Например, вопрос об обеспечении судей мантии понятно, это хороший вопрос, но лучше посмотрели вопрос количества оправдательных приговоров Российской Федерации. Это количество, оно даже не приближается к погрешности, и здесь надо менять суть вопроса, а не форму. Примерно то же самое с льготами по НДС для научной деятельности, для скажем так, ноу-хау. Да, НДС можно обнулить для научной деятельности, но почему тогда НДС, тормоз нашего экономического развития, остается в последующей цепочке в производстве и в доставке до пути применения вот этих продуктов. Мы считаем, что... НДС это колониальный налог и посмотрите в Соединенных Штатах Америки, которые определяют политику у многих государств, там нет НДС, там налог с продаж. Поэтому мы считаем, что здесь Министерство финансов должно пересмотреть вообще политику и убрать этот налог НДС и посмотреть, какими другими возможными средствами возмещать потери в поступлении налогов. предложение есть у нас первое это национализация природных ресурсов ситуация в стране поменялась но до сих пор этот законопроект не внесен хотя мы вносили но он не поддержан не правящей партии да, да не рассматривается это первостепенный вопрос следующий вопрос это дифференцированная шкала подоходного налога и эти вопросы, когда будут решены, тогда можно будет решать и другие вопросы. Один из законопроектов облегчает строительство инфраструктурных объектов и других объектов на территории Российской Федерации. Но посмотрите, что происходит. Для того, чтобы построить любой объект, необходимо год или два согласования прежде чем физически приступать к работе и проблемы у людей выше крыши проблем Суоровский микрорайон в Ростове-на-Дону уже жилища построили на 70 тысяч населения школ нет одна школа на 1600 мест там уже 4000 учатся детей детских садов нет больницы нет и вот эти все работы изыскательские значит по планированию по проектированию, по государственной, скажем так, экспертизе. Эти вопросы, они тормозят движение. И, к сожалению, ни один руководитель не может взять на себя ответственность, потому что законами он обставлен таким образом, что если хорошее положительное решение принимает, но оно не соответствует закону, то его сажают в тюрьму. Поэтому огромное количество у нас в органах исполнительной власти руководителей подвергаются уголовному преследованию, и чиновнику лучше вообще ничего не делать в нашей стране, чем заниматься позитивными вещами. Поэтому в нынешней ситуации надо менять подходы. У нас все с вами есть. Нефть есть, газ есть, электричество есть, мозги есть, все есть. К сожалению, нет политической воли. Читайте программу Компартии Российской Федерации, у нас все написано. Два проекта законопроекта, которые сегодня внесены в повестку дня заседания Государственной Думы, касаются особо охраняемых природных территорий. Это законопроект о внесении изменений в закон об ОПТ и изменения в градостроительный кодекс. Сергей Георгиевич уже краешком задел эту тему, я бы хотел ее несколько расширить. Дело в том, что первый законопроект о внесении изменений закона в закон об особо охраняемых природных территориях, он предусматривает ликвидацию возможности создания биосферных полигонов. А почему это важно? Дело в том, что биосферные полигоны создавались в том числе и на части, могли создаваться в том числе и на части территории биосферных, биосферных заповедников. А вы понимаете, что это особо охраняемая природная территория, имеющая особый статус. Почему, опять же, подчеркну это важно? Потому что на территории биосферных полигонов возможно осуществление хозяйственной деятельности. Соответственно, нарушается охранный статус заповедника. Поэтому ликвидация из действующего российского законодательства этой нормы, конечно же, позволит нам восстановить статус особо охраняемых природных территорий, являющихся биосферными заповедниками, защитить их от дальнейшего посягательства. Вообще ООПТ постоянно находится в сфере внимания тех лиц, которые хотели бы использовать эти территории, эти участки для промышленного освоения. Вы знаете, что таких случаев огромное количество. Это и история с попыткой изъятия части территории Национального партии. «Юг-2» э, в республике Коми, для промышленного э, освоения под э, золотодобычу, которая была, естественно, отбита, э, многие другие объекты. Вы помните о строительстве, попытке строительства э, объекта для московского мусора на э, станции ШИС на границе республики Коми и Архангельской области? Все эти вопросы находятся в постоянном пристальном внимании общественности. И сегодня попытка внесения в градостроительный кодекс изменений, которые позволяют э, изымать участки э, особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения для их освоения, фактически осуществления там, строительства линейных объектов, промышленных предприятий и так далее, оно, конечно, вызывает огромное возмущение. Я считаю, что безусловным, безусловным приоритетом, в реализации государственной политики в области экологической безопасности должно быть сохранение и приумножение нашей э, природной базы, наших природных богатств, нашего достояния природного. И 12,7% территории, особо охраняемых э, территорий на территории Российской Федерации, это, безусловно, наше достояние, мы должны его всячески защищать. Особо подчеркну, что 86% по... Э, значит, э, Территории и 86% по количеству, 52% по территории, особо охраняемых природных территорий, это объекты как раз регионального и местного значения. То есть больше половины наших ООПТ потенциально подпадает под действие этого закона, который фактически разрушит их статус, фактически разрушит их значит, позиционирование. И естественно, я думаю, что у Государственной Думы должно хватить мудрости в том виде, в котором этот законопроект на сегодня находится, в повестке пленарного заседания отклонить. Спасибо.